Скоро все произойдет, Новый год к нам вновь придет, Нужно лишь заранее Припасти желание. Верят все-все-все вокруг, Лишь очертят стрелки круг, Новогодней полночью Мир волжбой наполнится. Я хочу вам пожелать, Чтобы яркой жизнь была, Добрым, Настроение. Целый год. Везение.